Гастрита у вас нету? Нету. Ну ладно, кажется, все вопросы решили. Спорные, теперь остались бесспорные. А бесспорно вот что. Раз у вас гастрита нету, в 7 часов вечера выпить, наверное, по 50 грамм сульфата магния, в семь пятьдесят грамм. Хотя у вас без какой, Ирина? 70. 60 грамм пейте хотя бы. 60 грамм. Вы 50, ну 50, 50. Вы тоже пейте 60 грамм. У вас загрязнение поймает. 85? 70 грамм вам надо выпить. 70, 75. В общем, вот так. Три пачки. Ну, три пачки по 20 это 60 грамм. Вам надо немножко больше. 70 грамм вам надо. Три с половиной пачки. Три с половиной. Это называется сульфат магния. Купите в аптеке сразу 10 пачек. Он не портится. Купите и держите дома, как йод. Вот как йод нужен, так и сульфат магния. Нужно постоянно, пусть будет дома. Потому что при любых э, острых состояниях, температура, давление, что бы ни произошло, вы обязательно должны его выпить. Заразились крипом или не заразились. Просто вдруг заболели. Ну, в общем, что-то произошло с вами, недомогание, отравление, тошнота. Пьете сульфат магния, он, обязательно он должен быть, или же в клизмах. Так, что такое? Это белая горькая соль. В пачках продается по 20 или 25 грамм. Значит, пьете 2, ну, 50 грамм, это 2,5 пачки, 60, 70 и так далее. Как пить? Растворить в стакане тепловатой воды. Хорошо-хорошо размешать, чтобы растворить полностью. Выпить, запить. Отваром прав. Продиктую. Лечь на правый бок. С грелкой на область печени. На один час без подушки. Пока лежите, пить отвар. И до 9 часов вечера выпить 5-6 стаканов отвара трав с медом и соком лимона. То есть пока лежите, выпите 2-3 стакана лежа, а потом встаньте в 8 часов и выпейте еще два-три стакана, уже гуляя, выходя, заходя, пейте вот этот отвар трав с медом и соком лимона. Что? Сок, лимон, сколько я ничего не сказала, сколько. Ваши, да? Просто пейте отвар с медом и соком лимона Ваши, до 9 часов. 7, да, выпить 5-6 стаканов. стаканов. Да. да, да, да. Ну, стакан за стаканом тянуть. Это необходимо, потому что для того, чтобы сульфат магния свою работу сделал, что и предназначено ему, необходимо его забивать большим качеством жидкости. Потому что смысл тут такой, что... Вот я хочу, доктор, чтобы вы объяснили, потому что вам это надо знать, ну механизм. Но другим не обязательно может теорию узнать, а вам обязательно. Значит, ну что такое? Сульфатмагний он не, не усваивается, он не попадает в наши ткани, а принимается с целью слабительного, да, то есть вывести содержимое кишечника. А почему он это делает? Потому что повышается концентрация солевая концентрация в толстом кишечнике, он просто проникая, сразу проходит из желудка и тонкого кишечника в толстый, и там остается, повышая концентрацию жидкости. А если где-то повышено осмотическое давление, концентрация соли это осмотическое давление, а концентрация белка это онкотическое давление. Так вот концентрация соли, если где-то повышена в любом участке организма но туда обязательно направляется жидкость со всех других будет тканей тянуть. и клеток. Вот, будет тянуть. Что будет тянуть? Отработанные продукты интенсивно. Если они обычно выходят еле-еле, шевелятся, там лимфа же из, -из, из сосудов кишечного, да? Нет, из, из каждой клеточки. Начиная с головы. Вот почему головную боль можно вылечить, принимая сульфат магния два-три раза, три дня подряд. Просто можно вылечить, потому что все токсины уходят, уходят они. Ну, закон осмоса это. Обязательно все выходит, потому что там обязательно надо сравнять. Ну, гомеостаз Но если все это выходит, все это надо заполнить, эту жидкость, чтобы не было обезвоживания. Вот потому мы пьем обязательно 5-6 стаканов, причем пьем не воду, а мы пьем еще жидкость питательную и, обез... и детоксикацию делаем, то есть обезвеживающую, Противоядие фактически. И мед и лимон – это противоядие. И поскольку они проникают в клетки, если мы выпили из желудка все это в кровь и межтроневое пространство в клетке, проникает в клетки и, омывая клетки, выходит опять, потому что сульфат магнитом остается 12 часов. И получается прекрасный результат, особенно если вы выпили его не один раз, а два, а лучше три раза подряд. Но это при большой зашвакованности лучше три раза подряд выпить. То есть вам обязательно надо три раза подряд пить. Вам тоже. Вам. Три дня. три дня. Три дня, три вечера. Ну, вам может не обязательно, а вам обязательно три дня подряд тоже. Три дня, дня, да, три дня подряд. Надо пить по 50, по 60. Вам ну 50 наверное, 50-60 вам. Объясните, какая это диета или вообще голодание? Ну я скажу сейчас. А Конечно. Да, если вы будете пить каждый вечер три вечера подряд то на утро делать клизму не обязательно. Потому что будет там все время идти и выходить, выходить, это содержимое. А клизму сделайте на четвертое утро. Вот так и напишите. На четвертый день утром уже сделайте очистительные клизмы. Это три дня, пить. А если три один... дня. А если один день пить, то на второй день очистительные клизмы. Так, значит, мы сказали, до 9 часов пьем, в 9 часов нужно лечь спать. Это закон природы, ну, закон биоритмов. Нужно их соблюдать, чтобы лечение шло правильно. Значит, утром, если вы в 9 ляжете спать, это нужно делать. Вот сейчас вы задерживаетесь, скажем, из-за лекции и так далее, но старайтесь, когда вы лечитесь, такой режим себе обеспечить. И просыпайтесь, вы тогда... Ну, хотите или не хотите, в 5 часов проснетесь. А если не проснетесь, спите до 6-7. В общем, с... утром вы делаете промывание кишечника. Как их делать? К двум литрам теплой воды, температуры 38 градусов, добавляется 2 чайные ложки поваренной соли. Не лучше морской но не окрашенной маской две чайные ложки поваренной соли и одна чайная ложка пищевой соды пищевой соды так вот этим составом вы промываете кишечник наливайте все эти два литра в кружку эсматха Кружку смаха нужно купить в аптеке, если нету. И иметь, держать, в общем, свою личную кружку. Кризма делается в коленно активном положении. Если вы сумеете в аптеке или в магазине медтехники найти газоотводную трубку, то это будет очень хорошо. Газоотводную трубку присоединяйте к резиновой трубке кружки смарха. эсмарха, без пластмассового наконечника ее газоотводная топка вообще вещь хорошая. Постарайтесь найти, но для взрослого, не для ребенка большую надо. Значит ее конец смазывайте растительным маслом. Если ее нету, то значит наконечник этой трубки, кружки эсмарха смазывается растительным маслом или касторовым или вазелином и вводится в прямую кишку. Но обычно там Наконечник позволяет 4-5 сантиметров ввести, а газоотводная трубка на 20 сантиметров вводится, и это позволяет хорошо промыть всю толстую кишку до слепой, вот до этого, вот то есть практически все. И в коленном активном положении, приподняв таз, тогда вода правильно течет и доходит до аппендикса. Ну вот, вы промыли один раз 2 литра, то есть вы ввели 2 литра, идете в туалет. Но это просто, естественно, клизма одна. Потом надо вторую сделать и потом третью. Это вы частично уже промыли область вот этого толстого кишечника. То есть надо три подряд делать клизмы. Но не сразу вливать четыре литра там, Надо вливать два, два, два. Всего шесть литров. Извините, когда это самое, петь вот это, что там? Что? Когда мы пьем, жидкость. Сульфат магния мы пьем. Нет, сульфата, там, Я потом скажу. Так. Вот промыли. После этого горячий душ принять. Но ну, если вы гипертоник, то голову не держите под водой просто. Но душ должен быть горячий. Наоборот это лучше будет. Голову не держите под водой. А все тело омывайте горячей водой. И это делается каждый день. Каждый день. Очистительные клизмы припадают подряд и горячий душ. Вы таким образом хорошо вымываете внутренние токсины и наружные тоже. Потому что при голодании кожа выделяет очень много ядов. И если вы склонны к потоотделению, к потливости, то ее больше не будет после этого курса лечения. Не сразу, конечно, но постепенно не будет потливости. Потому что потливость это признак содержания большого количества шваков в подкожной клетчатке. Понимаете, они выходят уже через кожу, а не через кишечник. А вы видите все через кишечник и порядок. Да еще лишний жир раступите. В общем, преимущество масса. Так, значит, это делается 21 день. Утреннее промывание кишечника. А сульфат магния пьется или один раз, или два, или три раза. Кому я что сказала, больше не надо. Теперь, вот вы приняли душ. И после этого уже ничего не есть, а только пить. Пишем сейчас. После этого ничего не есть, а только пить. А два с медом и соком лимона. По одному стакану через каждый час. Добавляя в каждый стакан, Добавляю в каждый стакан две чайные ложки меда, но всем, кто здесь сидит, достаточно двух ложек, а, и сок четверти лимона. Две чайные ложки меда вам одну. Вам одну чайную ложку мёда, чтобы жир защиплялся. Вам тоже Ирина, одну конечно, одну, одну чайную. чайную и сок четверти лимона. Угу. Вот. И. и... Одну одну, да, 2, 4, 4. Так. Ну, практически все, что вы выпиваете. Да. Но ну, выпиваете 3 литра в день и плюс сок грейпфрута. 2-3 стакана сока грейпфрута. А теперь напишите, как готовить отвар. вас просто отжать Да, просто отжать свежие грейпфруты. Ну, два-три стакана можно, во всяком случае, полезно. Но только в том случае, если вы сейчас таблеток не пьете. Никаких. Вы сейчас пьете, вы как вас зовут? Алексей. Алексей, пьете таблетки? Ну, сейчас нет. Не пьете. Не пьете. Нет, а вы да. тоже не пьете, Вы Что? пьете таблетки. таблетки Ирина пьет. пьет. Каждый день. Ну, вот в этом году у меня... Каждый Он день. Ну значит пока не пейте, пока не пейте сок грейпфрута. Но у а вас пей? сок не пейте, если а. вы пьете таблетки. Но когда у вас нормализуется давление, вы откажитесь от таблеток, то есть, никогда, ну, довольно скоро, через на четвертый день уже не надо будет пить таблетки. И тогда уже можете присадить сок грифрута. Ну, ты тоже не пей пока сок не, пью, не пьешь? Таблетки а молодец, молодец, молодец. А, ты с этими пластинками, да? Да. Ну, хорошо, хорошо, тогда сок грифрута пить. У -у -у. Теперь пишите, как готовить отвар. Значит, список трав, пишите. Мята, душица, Мелисса. Подорожник, мать и мачеха, чабрец. Ромашка, лепешок, спалыш, спалыш, палыш, полевой хвощ, ломашка, mm -hmm. репешок, спалыш, полевой хвощ, шалфей. пиво, Пустырник. Это все, сюда, да? все Все, Цветы, календуры. Корень валерьяны. Валерьяны. Все по одному стакану. Лучше берите на рынке. Сейчас особенно свежие травы, июньские. Это очень полезные травы берите на рынке и по стакану хорошо набиваете. и и все смешивайте в одном пакете если не измельченные измельчите если вы купите свежие даже можно то просушите измельчите и соедините там особенно сейчас тысячи листьев продают шалфей продают шалфей я сказала да и не сказала шалфей вот, замечательно, весь шалфейн, ну, и так далее. Вот. значит, все смешайте, из смеси берете две столовые ложки, полные столовые ложки, и завариваете одним литром кипятка в термосе или эмалированной кастрюле. Если лечитесь вдвоем, значит, сразу делайте 2 литра кипятка на полчаса. Заливайте кипятком, закрывайте, закутайте, держите полчаса. Через полчаса процедить, Травы отжать и пить по одному стакану через каждый час, добавляя в каждый стакан, ну мед сколько сказали, да? Одну или две чайные ложки. Меда, сок четверти, лимона. Вот и весь сказ. Так сказать. Сок грейпфрута добавляете. Вы не пьете таблетки, как то вам надо. Это сок грейпфрута, вам надо все это. Причем, периодически, то есть в первый период, язва это самое может и обостриться, и боль, и все-все. Я вам, знаете, что рекомендую? Значит, это сделайте. В общем, вы должны... Таким образом, питаться, так сказать, около трех недель. Вам, наверное, 21 день надо выдержать. Да. Но вы уже с третьей, нет, со второй недели, давайте через 10 дней, пишите, с 11 дня вы купите препарат АСД ветеринарной аптеки. Слышали про него? Вот купите препарат АСД в фракцию 3 и в фракцию 2. Фракцию 2 пока держите в холодильнике, а фракцию 3 вы просто смазываете вот это. Ну как. Надо применять ее, по-моему, там или написано, или... В общем, надо смазывать поверхность вот этой язвы. А это конкретно его, да, касается? Нет, это касается именно его вот этой язвы. Вот эту вот... Смазывайте третьей фракции, не ошибитесь. И, ну, я не знаю точно, как она потом... Ну, наверное, просто бинтом забинтовывается. Вы не знаете, как это делается? У нас по Как? Мази готовят уже, готовые мази. С АСД? Да, в АСД Ну, если нет. Поготовят, нет. Но Это готовят стационары в, в каких-то больницах. А. в аптеке можно... Ну, в ветеринарной аптеке... Ну, спросите вас, скажите, что у меня графическая язва. И вот смазывайте. Но пить пока не надо. А фракцию 2 вот оставьте. Когда вы начнете кушать, вот тогда вы будете пить еще и фракцию 2. Я думаю, уже, да. С, да, когда вы начнете кушать через 3 недели, будете пить и фракцию 2. Так нам 3 недели вот, вот это только. -то и вам, недели. и Ири, да. Недели? А когда вы эти 3 недели кончите, Тогда да, начинаете пить. пить. Нет, да. За это можно выдержать. Да. Выдерживают практически все, кто Но начинает. Хотя на работу. Вот с вами как быть? Вы, конечно, и избыточного веса нету, и работа у вас сколько часов? Напряженная? Полдня не напряженная. мозг должен работать. Мозг должен работать. Ну, в смысле, пациентов же не так много, как у терапевтов. Ну, не так много, еще другая работа. Ну, Это давайте 15 дней. В общем, хотя бы эти 7 дней надо со мной консультироваться. Желательно приехать хотя бы два раза. Понимаете? Ну, а? Зачем? 7 дней. Эти 7 дней я здесь. Понимаете? А потом, потом звоните. Ну, в общем, так надо. Ну, а приехать, конечно, надо бы. Я извиняюсь, конкретно вы что-нибудь лечите или так не лечите? Конкретно что-нибудь? А? Ну я понимаю, но конкретной жалобы нет у вас. Ну, так не говорите. Анхол, Ну, аллергия это не шуточное заболевание, это уже что-то реальное. Конечно, именно аллергию так и пролечите. Ну, значит, после. Давайте 10 дней вам, или 14, что ли, наверное, 14 дней. Угу. А с 15 дня вы, например, в общем, присоединяйте и другие соки. Ну, а вы все, наверное, с 22 дня. Угу. Вы тоже. С 22 вы, дня? Вы тоже уезжаем для, уезжаем кутерке, но, наверное, куда тоже я уже Куда? Ну, уезжаем. Куда? За уезжаем. Ну, уезжайте. Ну, потом, значит, начнете, естественно. Нет, а сейчас, а когда вы уезжаете? С 9 июля. Ну, тогда до 9 июля время есть. Конечно, можете. Но как раз за 3 недели, да, до 9 июля? Ну, около 3 недель до да, 9 июля как раз. А потом как восстанавливаться будете? А если вы едете куда? В Египет или что? Меня интересует, что вы там. А? А что вы будете пить? Если бы, ну, какие-то Индии, Египет, там фруктов много, можно было бы и соки, ну, фрукты кушать. Ну, значит, вы, не знаю, вы сейчас, или вы будете там 7 дней, вот на этом режиме, а потом 7 дней еще пить соки разные, и 7 дней еще кушать. А потом езжайте, но постарайтесь кушать то, что вы ели здесь. А потом еще в Краснодаре. Когда? В августе. В августе? Ну, звоните. Я в августе, в августе как августе раз буду в Краснодаре. В августе я буду в Краснодаре. Приезжайте в Краснодар. Ну, смотрите. Да, буду там. Буду. Телефон запишите в Краснодарский, сразу, чтобы не забыть. 8-915. Конечно, записывайте. 8-918. 15, Три тройки, семь один. Ну вот, конечно, начинайте лечиться, если у вас серьезные намерения, вам надо обязательно побывать в Краснодаре и, и в общем-то, так. Ну, в общем, вы так делаете. Неделю побудьте на таком режиме. Потом плюс соки. Все соки, помидоры, огурцы, морковь, свекла и так далее. Ну, как сочетать? Ну, пишите соки. Все равно это придется делать всем, смотря в какие сроки. Да? да, да. Ну, с вас второго дня вам. Вам тоже, и вам тоже с второго дня. А вы, наверное, ну как, с одиннадцатого или с 8, Ну, как подумайте. Значит, что? Морковь, свекла, капуста. Соки. Морковь, свекла, помидоры. Это один сок морковь, свекла, капуста. Второй сок морковь, свекла, помидоры. Третий. Но ну, это будет сок, скажем, апельсин и грейпфрут. Ну, начинайте, конечно, с цитрусовых. Апельсин и грейпфрут. Начинайте. С моего сокового питания, так скажем. Ну, что еще? Морковь. Морковь вообще основа соков, яблоки сейчас нету особо, но если есть Семиренко еще прошлогодняя, то морковь, яблоки, помидоры, огурцы, болгарский перец или плюс еще и морковный сок, помидоры, огурцы, болгарский перец, морковный сок, в общем из фруктовых соков сейчас особенно нету их. Но когда будет сезон арбузов, арбузный сок.